Относительно недавно на своем канале я публиковал видео, в котором рассказывал о то ли фишке, то ли проблеме Touch ID, которая позволяет при определенных манипуляциях достигнуть того, что при одном сканировании, казалось бы, одного пальца в базу данных процессора, можно занести сразу два отпечатка от двух разных пальцев с обеих разных ручек. Более того, знаешь, я люблю экспериментировать, и поэтому меня посетила, опять же, довольно странная и, как я уже говорил в предыдущем ролике, глуповатая мысль, а что будет, если попробовать добавить при одном сканировании свой пальчик и палец абсолютно другого человека. И понимаешь, в чем дело? Мой случайный зритель, либо же подписчик этого канала Результат оказался положительным. Я проверил этот опыт и в итоге я даже не знаю как к этому относиться, то ли смеяться, то ли плакать, но тот факт, что Touch ID является не самой надежной и безопасной системой, которая якобы может защитить абсолютно полностью всю информацию, которая хранится на моем девайсе, в моем случае это iPhone 7 Plus. Настораживает меня. Ехали буквально на днях с Викой в автобусе. Я думаю, ты прекрасно знаешь, кто это. Если же нет, то это нежный редактор нашего паблика во ВКонтакте. Можешь подписаться на ее инстаграмчик, она довольно часто там зависает. Различные фоточки интересные, красивые публикуют. Сторис там туда-сюда. Жизнь, короче говоря, свою закадровую показывает. Ссылочка, если что, будет в описании. Ну и свои я тоже, естественно, оставлю. Ну так вот, и решили мы, значит, провести эксперименты. Я удалил абсолютно все сканы своих, опять же, отпечатков пальцев, которые были внесены в базу данных процессора на моем iPhone 7 Plus. И мы попробовали сделать следующее. При первом сканировании она первая внесла свой отпечаток в базу данных Touch ID. А уже следом при повторном я, естественно. И каково же было мое удивление когда процедура завершилась успехом то есть фактически получить доступ ко всей информации которая хранится всего лишь на одном устройстве при одном сканировании но двух отпечатков пальцев абсолютно разных людей ну да, я ж мальчик, а она девочка, ну, ну как такое может быть? Да и не в этом даже сейчас суть. Я все прекрасно понимаю, что это биология, это все никак не переделать. Здесь вот это вот все, это железка машины, и как-то вот это вот все работает очень странно. Даже Apple заявляли на своей презентации о том, что есть вероятность, там, однак, с каким-то там тысячам или миллионом, я уже, честно говоря, не помню, есть вероятность того, что пользователь с похожим плюс-минус отпечатком может разблокировать ваше устройство, либо же, ну, плюс-минус такой же будет. Но когда я проверил эту самую процедуру на двух различных людях, ну, ну, как такое может быть? Понятное дело, что в каких-то корыстных целях это будет использовать довольно-таки сложно. Из-за сохранности своих данных на устройстве Touch ID, в принципе, беспокоиться стоит, но, тем не менее, если доступ к сканеру отпечатка пальцев имеете только вы, и у вас не занесены какие-либо посторонние пальчики, то, естественно, опасаться вообще нечего. Но сам факт того, что сканер отпечатка пальцев в самых совершенных продуктах компании Apple, например, таких, как фон 7 ну вот такая вот штука у него есть это странно. Технология сканирования отпечатка пальцев вроде бы не новая на рынке, но все равно нет-нет, как говорится, да и дает определенные оплошности и сбои. А вот сервис, специализирующийся на облачных системах и технологиях от проекта RuCloud под названием RuVDS может надежно защитить ваш облачный хостинг от различных DOS-атак и прочих непредвиденных ситуаций. Поговорим о преимуществах и продолжим диалог. Цена одна из самых низких от 264 рублей рублей Специально для операционной системы Windows. Отличная партнерская программа. Можно зарабатывать до 25%, приглашая своих знакомых или просто размещая новости в своем блоге о виртуальных серверах данного проекта. Надежность это просто наиглавнейшая, когда вы используете различные облачные системы, сервера, хостинги и так далее. И тому подобное. Благодаря использованию оборудования от ведущих мировых производителей, таких как Intel либо же Huawei. VDS или VPS сервера будут находиться под надежной защитой. Возможность как выбора, так и создания своего индивидуального тарифного плана. В общем, как я считаю, реклама действительно полезна. И нет, не потому, что мне за нее заплатили, а поскольку есть люди, которым данные услуги либо же преференции действительно нужны в повседневной жизни, либо же для работы. Поэтому ссылочку. Оставлю в описании под этим роликом. Кстати-таки, вот я наговаривал на Face ID в предыдущем ролике, что, мол, можно сделать только один слепок лица, там бла-бла-бла. Но все равно, как мне кажется, технология распознавания личка, она будет намного эффективнее в плане безопасности, нежели чем сканер разблокировки опять же, сохранности данных по отпечатку пальца, на мой взгляд. А какое твое личное мнение насчет того, какая же технология все-таки является наиболее эффективной в плане безопасности? Распознавание лица, либо же скан отпечатка пальца? Пиши свое мнение в комментариях. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых, пока!